Депутаты не смогли обсудить судьбу платных парковок. Напомню, общественники попросили разорвать контракт с инвестором, найдя в его работе массу нарушений. Но сегодня на ковер к народным избранникам не явились ни представители инвестора, ни чиновники из мэрии. Заседание пришлось отменить. Что же происходит с проектом? Так ли он далек от идеала и к чему готовится горожанам? Об этом мы сейчас поговорим в студии. У нас в гостях Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России, Никита Дресвянки, начальник отдела Департамента городского хозяйства. Что ж, здравствуйте. здравствуйте, Егор Дмитриевич, с вас начну. Порядка, по-моему, 26 нарушений было зафиксировано в вашем документе. Если очень коротко, основные на ваш взгляд. Ну, в первую очередь, это именно касается неисполнения технического задания. Mm -hmm. Ну, один из главных фактов, который направлен на соблюдение правил дорожного движения, пропускную способность, как нас заверяли, о введении платных парковок, mm -hmm. это 10 патрулирующих, не менее 10 патрулирующих автомобилей, которые должны фиксировать не только те места, которые оплачены, не оплачены, но они также должны абсолютно прописаны в техническом задании все нарушения правил дорожного движения, наладить кон контакт с главным управлением ГИБДД города Красноярска, естественно, передавать все эти данные, то есть для этого должен был создан отдел. Также должны быть либо датчики занятости, либо видеокамеры на каждой парковочной площадке, Плюс э, должны быть установлены информационное электронное табло, которое должно сообщать, сколько мест свободных, сколько занято, плюс на, на дополнительных э, улицах также сколько и существует ну, мест. Очевидно, по большей части э, много как раз таки не выполнено, да, из э, э, того инструмента. Расчеты администрации города, когда они выходили первый раз в Совет для mm -hmm. того, чтобы все-таки сделать платные парковки, речь шла о 200 миллионов рублей. На mm -hmm. Сегодня Инфоком затратил, ну, также по нашим данным, как они нам отвечали, 74 миллиона рублей. Mm -hmm. Как раз можно сказать о том, что проект выполнен на 37%, хотя к марту 2015 года он должен быть в полной мере. Никита Григорьевич, прокомментируйте как-нибудь. Ну, да, в настоящее время проект, нужно отметить, тем не менее реализуется. Есть ряд мероприятий, которые выполняются в соответствии с инвест-соглашением, подписанным между администрацией города и инвестором. Но, скажем так, в настоящее время практически все мероприятия, прописанные на инвест они исполнены. Исполнены, но не в полной мере. То есть если мы говорим о техническом оснащении, да, то есть самой всей системы, то да, действительно, на сегодняшний день не вся система Паркон, не вся в полной uh -huh. мере введена. То есть из 10 автомобилей сегодня курсируют только 3 автомобиля. Но э -э, хочется, наверное, все-таки отметить, что проект от этого э -э, в настоящее время не страдает. То есть сама система как таковая она работает. Обеспечена система сбора платежей, обеспечена система мониторинга. Но, понятно, вы уже не раз говорили, что видите положительный эффект от этого проекта. Егор Дмитриевич, у вас есть уже какое-то сформировавшееся мнение относительно как раз-таки результатов? Вот, на что был направлен проект и что в итоге получилось? Ну, то вот, знаете, независимо от того, что администрация старается всем красноярцам рассказать о том, что все работает, все хорошо, на самом деле... Как не платили штрафы, так и не платят. Ой, не платили угу. за, парковку. за парковку, так и не платят. Штраф не, не смогут принять. И речь вообще о персональных данных передачи какому-то частному лицу. Она не может идти. И за собрания никогда не примет такой закон, когда на муниципальной земле осуществляя деятельность именно... Компания-инвестор, которая ну, совсем никак не относится к администрации города. Так, так что провалился проект или нет? На самом деле провалился. А вы как ну, думаете? Я вас все-таки поспорил: проект работает. Есть а, система, которая образует там, законодательная наша угу. система, да, есть система, которая образуется за счет, как раз-таки, подписанного соглашения. Не а, но, нет, но вот давайте все-таки опираться на опыт и других регионов. А, в настоящее время сформированная база этого опыта говорит о том, что заполняемость и оплачиваемость парковок не должна превышать 10%, если не действует полноценно законодательство. Мы сегодня все знаем, что отсутствует сегодня закон, который бы говорил mm -hmm. и обязывал граждан оплачивать, либо в обратном случае принуждал бы их штрафом mm -hmm. да, каким-то. То есть, и сегодня картина таким образом складывается, что мы сегодня стремимся к этим 10%, мы mm -hmm. показываем людям, что надо платить, Хорошо, и Никита... не говорить, что итоги отсутствуют, как бы тоже я бы, наверное, все-таки не спешу. Никита что вы скажите нам, когда нам уже ждать полноценный проект, нормально работающий, вот просто дату? Ну, э, да. полноценно, проект сегодня уже работает. Говорите, если вы спрашиваете конкретно о законодательной инициативе, которая должна быть утверждена... Нет, я спрашиваю, чтобы вот все параметры, которые есть в контракте, были соблюдены а, и все да. хорошо ну, работало. Скажем так, в настоящее время нами совместно с инвестором подготовлен план дальнейшей реализации проекта. Срок и срок текущий год. Конец года. Конец года, да. Хорошо, что ж, посмотрим, как... Будет у нас обстоять дела в январе 2016 года. Ну что ж, у нас в гостях был Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев, и Никита Дресвянкин, начальник отдела Департамента городского хозяйства.